У Ивангая вышел новый трек Мне сказали в чате Я его не слушал Предлагаю вместе с вами сейчас заценить трек Ивангая An Age", который называется Вот какая-то такая странная штука Сразу хочу сказать, то, что к Ивангаю, к его творчеству И к его особенно песням И тому, что он последнее время делает Я отношусь очень-очень отрицательно Поэтому я буду придят. Извините меня заранее вот. Но надо послушать Может быть это вообще разъеб будет И что-то нормально мне уже, мне уже бьет по ушам, я не знаю. Я не силен в звуке, не силен в музыке. Я предзят, да, но мне уже как будто бензопилой по ушам прошли. Эй, Кстати, пьем Ахито самодельная. Я, я, я. Я понимаю, что это украинский, но я не понимаю в принципе, что он говорит. Вот есть украинцы в чате, вообще понятно то, то что он говорит через вот этот бензопилу прошедшую вот эти слова. Что-то вообще понятно, нет? О чем он, Коля, поет? Если без субтитров? Соли, но я вообще ничего не понял Я, я ни одного слова первых не разобрал я на украинском хоть чуть-чуть, но вбачу Ну, типа, мне кажется, любой человек, который э, Ну, русский чел, слушаю украинский Он хоть немножечко поймет, о чем идет речь Здесь же я, в принципе, не могу разобрать слов Плюс он еще пишет на вот таком, типа, древнеукраинском Или что это за шрифт такой, непонятно я, я просто не понимаю, о чем идет речь Плюс, э, ну, как будто через бензопилу, блядь, прошли, вы знаете Ты включил какой-то нормальный трек Моргенштерна И у тебя при этом сосед сверлит, вот, ну, типа такого Кажу, Кэш, о, кэш, я услышал кэш. че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, Я че, че, я че, че, че, Я че, че, че, че, че, че, Что-то там поет, как соловей, таблетки кидает, кто-то танцует, что-то хотел. В принципе, вполне понятно. В принципе, вполне говно, ебано, извините. Я ничего не понял. Я, ну, я, я не должен был ä, понять, как русский. Но я, в принципе, нихуя не понял. Мне как будто бензопилой по ушам прошлись, вот. Это мой вердикт. Один из десяти, вот. Один за что, не знаю. <failed> ó, просто, чтобы было. Потому что трек существует. Хуйня трек мне мне полностью не понравилось я, я могу объективно для тех кто может быть ну я, я типа опять же говорю что я не очень отношусь к Вангаю после его вот этих вот заявлений про убивать русских и так далее но вот такие стар я понимаю что полностью пропагандонская такая же фашистская хуйня но это хотя бы ну звучит там мелодия типа это звучит хотя бы, это, это я вот представляю украинца, которая будет под это флексить хотя бы Тут же я вообще типа не понимаю, последние два его трека вообще какая-то полная залупа